Этот бантик любимый многими рукодельницами. И многие мои зрители просили сделать такой бантик из ленты шириной 2,5 см. В готовом видео у него 6,5 см. Вот так вот он выглядит. Я выполнила вашу просьбу. Смотрите мастер-класс. Всем привет! С вами Ирина. Для работы я взяла вот такую красивую отделочную ленту. Она многослойная, из сатина состоит, атласа, органзе и люрикса. И еще взяла обычную атласную ленту. Ленты между собой я уже спаяла. Вот так зажимала пинцетом и обрабатывала огнем зажигалки. Еще для бантика нужна узкая лента для обработки середины и приклеивания резинки. Ширина ленты 6 мм. Также понадобится фетровый диск диаметром 3 см, полубусины на нитке диаметр 4 мм. Несколько булавочек, иголка с ниткой и клеевой пистолет. Длина меньших отрезков 10 сантиметров, а длина больших отрезков 12 сантиметров. И как вы поняли, мне нужны 4 отрезка длинных и коротких. Начинаю с коротких отрезков. Складываю отделочной лентой внутрь и делаю отступ от одного края 1 см. Зажимаю нижний правый угол. А теперь верхние левые уголочки буду прикладывать к этому же нижнему правому уголку. Один спереди, другой сзади. Теперь я совмещаю срезы, все уголки и такое положение закрепляю булавочкой. Вторую деталь складываю точно так же, делаю отступ в один сантиметр. Теперь я зажимаю левый нижний угол а правые верхние буду прикладывать к нижнему уголку. Совмещаю срезы и закрепляю булавочкой. Таким образом у меня получается две симметричные зеркально отраженные детали. Большие отрезки собираю точно так же 1 см сверху и верхние левые уголки опускаю к нижнему правому. Теперь верхние правые уголки опускаю к нижнему левому и тоже симметричные детали. Теперь я их прошью ниточкой. Самое важное здесь захватить уголочек. Он внутри и нужно проверить вот так я проверяю захвачен он или нет и теперь нужно сделать одинаковые по длине стежки делаю 4 укола иголочкой Прошиваю вторую деталь. Если первую я начинала от уголочка, то эту деталь я завершаю уголочком. Вот сейчас я проверю. Захватила я его? Захватила. Теперь я нитку заведу в петелечку. И стяну ее. Также собираю и детали меньшего размера. Обязательно проверять, захвачен ли у вас уголок, чтобы он у вас не выскочил и не пришлось заново все складывать. Обе детали бантика готовы. А сейчас я покажу, как точно сделать надрезы на фетровом кружочке. Нужно подставить резиночку снизу. И сделать надсечку с одной стороны и с другой стороны резиночки. И вы всегда правильно сделаете эти надрезы. Теперь посередине я наношу клей горячий и подклеиваю резинку. А тонкой лентой, продев ее в эти отверстия, я закреплю в резиночку и сделаю красивый вид. Основа для бантика почти готова. Теперь можно приклеить деталь к детали. Здесь я помещаю так, чтобы розовые части на большем смотрели вниз, а на меньшие детали смотрели вверх. Теперь я обработаю серединку. Несколько раз обверну этой лентой. При этом я слежу, чтобы рабочие нити белые нигде не выглядывали, чтобы уделки нигде не попались на глаза. И с нижней стороны обрезаю ниточку. То есть обрезаю ленту теперь смотрите фетровый кружок конечно же шире центральной части бантика поэтому я с каждой стороны на глаз срезаю лишнее здесь я не промерила ширину но примерно сантиметр и пару миллиметров Проверила, все хорошо будет. Наношу клей и приклеиваю к нужному месту. И вот только теперь я приклею украшение приклеивать его буду от резиночки на этом моменте можно обрезать лишнюю ленту так ниточки сейчас оплавим и завершу работу теперь можно поправить петли банта и в принципе бантик уже готов а это его близнец. И еще я сделала бантик из атласной и репсовой ленты. Сейчас вы его увидите. Размеры лент и отрезков точно такие же, как в этом красном варианте. Но бантик выглядит визуально больше. Это за счет толщины лент и цвета. Такие бантики получились у меня, получатся и у вас. А пока, пока.